Я путешественник. Так бы и жил в полетах, Так и дышал бы соленым, прохладным бризом, Так бы искал ночлег на чужих широтах жизни, отдавая сандалам для Бориса. Я бы прошел экватор и параллели, Меридианы вымерил бы шагами. Я бы писал заметки из сердца, Грели бы строки из книг Ремарка и Мурака. Я бы шагал бы тропики и пустыни. Я бы узнал про Одина, и пробуду. Мир ни за что не сможет меня постылить, но предавать свой дом никогда не буду. Я учился жизни в горах Тибета. Я целовался с ночью на старой крыше, но все равно устроена так планета, куда бы ни ушли, вернемся, откуда вышли. Я слышал бы райских птиц неземные песни. Утром стоял бы под водяным каскадом, и если придут из дома благие вести. Строки пролился буквы не водопадом. Я ведал бы то, что человек не ведал. Я бы узрел, как падает с неба манна. Но когда понимаю, что я от тебя уеду, руки вообще не тянутся.